Иногда в жизни что-то случается, и приходится делать выбор, который навсегда изменит ее. Мы сами выбирали свою судьбу, но иногда, иногда судьба выбирает нас. Всем привет! Сегодня с вами Маша, и сегодня мы будем проходить первый эпизод Ангелов подковы". Лиза Альты, раскачки судьбы, или что там вообще было, я не знаю. Помню, короче, поехали. Жизнь Лизы сильно изменилась из за работы ее отца. Уехав из родного города, девочка оказывается в далеком прибрежном городке Йорвике. Собрав все мужество и все силы, не имея ни друзей, ни представления о том, что ее ждет, Лиза готовится к своему первому дню в этом странном месте. А, а знаете, после последнего квеста на ранчо, что-то информация как-то немножко расходится. Не хотелось бы сесть в лужу, хм, э, пора идти, не хочу опоздать первый же день. Так, но ну меня сейчас, наверное, было бомбить, типа, Маш, ты же в это играла, просто не выкладывала на канал очень давно. Конечно, ну, я соберу звезду ради приличия, но в этой части они не нужны, поэтому зачем их собирать, собственно? Здравствуйте, юная леди. Я заметила, что вы смотрели на старые вещи в зале. Кажется, вы родились под знаком тельца. Как ты узнал? Да, так и есть. Как вы догадались? А почему вы спрашиваете? Кто вы? Зови меня мистером Сенсом. Еще я чувствую, что однажды лошадь тебя поранила, верно? Что ж, рыжая, еще увидимся. Что это у тебя за стиль? Ты, наверное, думаешь, что пока не шикарно, но поверь мне, это не так. Всем новичкам важно знать, кто здесь важная персона, а кто нет. А ты считаешь себя важной персоной, верно? Не глупи это, я есть. Панка гранжи или что? Это просто моя прическа, жаль, что тебе она не понравилась Знаешь что, дорогуша, я могу тебе помочь Не заставляйте меня повторять, мисс Если я снова поймаю вас без клик, мне придется об этом сообщить а, собственно, зачем я их собираю, если в этой части они не нужны? Ребят, ну я как-бы, в принципе, давно играла, и не очень-то и помню, что здесь было. Но я помню точно, что звезды здесь не нужны. А вот собираю их просто от балды. Где Линда? Книги дай, и... дай книги. И знаете, что я заметила? То, что тут а, намного... Лучше проработаны квесты. То есть у меня они не такие скучные. А в ССО их даже, ну, читать не хочется. В ССО происходит какой-то бред в большинстве случаев. А здесь есть а, хоть что-то. Знаете, что я сейчас а, заранее записываю через Бандикам? Потому что если бы я сейчас записывал через Бандикам, старый, старый. Я бы здесь все персонажи бы прыгали, я бы тоже прыгал. О, боже! О, боже! Это было бы так весело, но я не знаю, кстати, возможно, вот на что я сейчас записываю, будет то же самое. Понятия не имеют. Надеюсь, ты сейчас не начнешь шумыкать, городская девчонка. Хлюп-хлюп, пожалейте меня. Я ведь такая хорошая девочка. Вначале поймай меня. Ой, ой. А ты не так слаба, как кажется. Иди за мной. Эх, друзья, наш любимый телефон. Прозрачные вещи. Класс. Ты взял телефон Ты... А это можно сворвать. Пошли вы! Мне кажется, или вы на видео уже оглохли от звуков часов. Где они? Мне нужно их вырубить. Я не могу. Их нужно вырубить, у меня башка сейчас просто... Просто нагнется башка. Потише. Тише, тише, часики, тише. А, мне очень интересно, а почему здесь бандерианский туман? О, боже мой. Это мой конкорд, самый лучший конь. Кстати, ты заигрывала с Джоном? Mm -hmm. Да нет, кстати, ты Линду не видела? Красная шапочка уйди с нашего Сканом пути. Знаете что, знаете что? Мне следовало, наверное, вырубить музыку и звуки и поставить фоновую музыку. Но знаете, если если мне не понравится, тогда второй эпизод уже вырублю музыку и запишу с фоновой музыкой. И потом, знаете, как ты... тихо, а то звуки есть, то их нет. Как в ССО, знаете. Кто ты? Нифига она ушла. Подойди поближе к столу. Я здесь, в темноте. Альтаир, ты такой красивый, но... Почему я слышу твой голос? Как он оказался у меня в голове? Не знаю, девочка, но я тоже тебя понимаю. Как страшно, помоги мне, что-то гложет меня изнутри, какая-то темная сила, но я не знаю, что это. Уверенно смогу вернуться на иппотрон, если кто-нибудь вроде себя мне поможет. Что же это такое? Как мне понять, чего хочет Альтер? Мне нужно ему помочь, надо поговорить с мистером Германом, и немедленно. Я... Я это не записывала. Там, короче, я когда вышла с конюшни, там сразу же. Блин, короче, упала вниз или появилась. Так и не поняла, что произошло. Господи. Ты сразу не могла появиться? Ой, я могу сдюгать. Смотрите, ребят, ребят, прикол. Смотрите. Хоп. Идеально. Не, ну вот правда интересно, куда она сейчас пойдет? Поговоришь со мной? И все? Что? Она пошла обратно? В смысле? Чё? Я вообще ничего не поняла, ну ладно. Что ж, Альтаир, готов. Мы постарались. Если ты с ней справишься, обещаю, ты получишь место в школе верховой езды. Альтыр хорошее будущее. У тебя ничего не получится, подруга. Не обращая на нее внимания, Лиза. Просто расслабься. Все получится. Вперед, девочка. Не дай Сабине тебе помешать. ох Альтаир! С тобой случилось? Какая-то беда! Попробую ее исправить. По какой-то странной причине я чувствую связь с тобой, хотя я и не слышу себя больше. Возможно, мне просто почуливался твой голос. О, значит, я могу ходить. Я могу даже бегать. Даже бегать могу и прыгать. Тьма сгущается. Ты должна мне помочь. Странно. Все началось, когда появился этот ужасный мистер Сэнс. Опять на коем похоже, Очень нервничает Лиза, тебе придется успокоить его, чтобы оседлать. Да, да, да, да, да, да, да отстаньте, не хочу с вами общаться. А меня закрыли, меня заперли. Как так? Это что такое? Я звоню в полицию. Ну, ну, ну, ну, ну. ну. О, о, о, о, о, я нашла баг. Ну нет, нет, зачем это сделал? Было? Надо было по-другому. да ра. Можно сесть? Здесь можно? Спасибо. Like like like вот большой загон, где проходят соревнования. Ха, <связывая> на это в соревнованиях тебе светит лишь место зрителя. Я даже не мечтаю об участии городская девчонка. Помни, нужно, чтобы этот дверь перешел на голову, прежде чем перепрыгнуть через барьер. Если он не будет скакать галопом, то окажется, откажется прыгать. Давай, Лиза, вперед, вперед. <связывая> а можно, ты будешь шевелиться? Ну, окей, есть мы нежным голопом. Как хочешь. всех нас поразила, а теперь слезай. Иди сюда, Лиза. по-моему, лучше слезают. Чё? Помоги мне, Лиза, этого я и боялся. Скажи мне, что нужно делать, Альтера, сделаем все что угодно. Не знаю, но я чувствую, что только ты сможешь помочь мне выбраться с этой беды. В смысле? В смысле? В смысле? Что? Альтер ранен, помогите! Давайте ойдем ко нем стоило и проведем территориан, но он его смотрит. Что, что им недоступно, что мне доступно? Скажи мне свою ногу, Альтыр. Не постараюсь сделать что-нибудь. Это что еще такое? А, точно, она же вот это вот делала, вот вот... Так странно, Лиза, темнота, ушибшая меня почти Росиус, тебя почти получилось, Лиза, Не сдавайся. Интересно, что дело собственно. Я чувствую твои старания, Лиза, но этого мало. Пастель ты, у меня ничего не выходит. Я дура, я дура, мне нужно. Должны почему то научиться, что-то узнать, чтобы помочь тебе. Я чувствую, что близко к цели, но у меня слишком мало сил. Заплатить вам неплохую сумму за бедного коня, чтобы вы забили его и разбили эти девичьи сердца. Ты что, всем что ли? Че, кукухай поехал? Вот, Школа закрыта. Скоро рассвет, выхода нет. А я имею понятие. А ты что, сундук? Сейчас он как идиот. Покидает этот чат. Или он уже его покинул? Тихо. Не бегай, разворачивайся. И залетай. Давай, подруга, лети на крыльях свободы туда. Хм, это очень старая фотография. Человек в уголке кое-кого напоминает. Как странно, этой фотографии больше ста лет. А человек справ... слева, как две капли, вот ты похож на этого ужасного мистера Сенса. А? Ты права, ну как это может быть? Посмотрим, что еще можно отыскать от мистера Сенса и компании Типкор. А? Да, но из библиотеки пропало несколько книг. Наверное, обеспеченные ученики забыли вернуть их. Я видел какие-то книги, порушенные в главном зале. Может, это... их не mm -hmm. хватает? Не помещают в них взглянуть. Принеси их, пока я в библиотеке. Будь осторожен, не попадись охраннику. А такой части игры я не помнила. А э, это что такое? Двойники. Крывой глобус. Если нет, он ровный, но я не уверена. Сейчас главное, чтобы я не открыла, и там сразу не... <связывание> и там... Ты где? Нет, постой. <связывание> Ладно, что то мне кажется, раньше быстрее двигался, что-то случилось. Хотя, я, наверное, просто с бандиками им играл, и он там веселился, прыгал. А, так не на второй этаж, сразу на третий. Слушайте, вот это вот... По поводу сюжетки интересно. Монстр из бездны пойман у побережья Йорвика. 11 декабря в рыбацкой сети, расставленной в заливе Йорвика, Плаус. Огромное морское чудовище. Вероятно, чудовище принадлежит глубоководным обитателям. У него несколько огромных глаз и щупальцев. Капитан рыбацкого судна Мистер Сэнс. Сэнберс? Сэнс или Сэнберс? А, а-а-а, все все что сесть. Рассказал, что сесть, сесть. зацепилась за что-то прямо над океанским разломом, известным под названием глубины Кракена, Кракена. К сожалению, прежде чем ученые смогли приехать изучить морское чудовище, рыбаки спросили его море недалеко от порта. Из-за большой глубины прибережных вод Юрвика и океанских течений его не смогли обнаружить позднее, когда судно ученых прочесывало побережье. 14 декабря 1871 год известия Юрфика. морское чудовище невероятно вот и наш мистер сенс только здесь он называется мисс сэндерсом в верфике открывается компания дипкор и и владелец и покровитель искать от мультимиллиардер мистер он Сенс, мы всегда изменим вид этого острова, мы отправимся в глубинный неизвестный человек, а это начало слабной эпохи, говорит мистер Сенс. Цель компании Дипкор поиски неизме... неизвестных металлов. Мы надеемся, что новому предприятию потребуются сотни рабочих, чтобы вознесет Йорвик на пик нового глобального промышленного бума. 1890 Первый, ой, 1890 год, 11 июня все началось с того времени, когда в герлупе начали бореться. Скважина, но тогда компания называлась Дипкор. Вот Мы статья о несчастном случае на месте бурения. Да я не прочитала! Ребят, поставьте на паузу, прочитайте, да. Дипкор а, закрывается. 24 августа, 1904 год. А компания Депкор прекращает свою деятельность и закрывает все офисы в Йорвике. Компания вынуждена пойти на этот шаг из-за несчастного случая, произошедшего в 1903 году, когда 211 рабочих и 14 гражданских лиц погибли их положительно из-за взрыва подземного газа. На площадках Депкора происходили и другие несчастные случаи. Кажется, им пошел закрыть компанию в 1904 году. Конь спасает четырех девочек. 16 июля 1933 года. Запертых руинах. Что? Конь стал героем вчерашней спасательной операции на старых руинах северо-востока от Ёрника. После школьной экскурсии на руины пропали четыре девочки. Огромная поисковая группа, состоящая из полиции, школьного персонала и местных жителей, часами обыскивала руины. Четырех девочек удалось найти лишь к закату, но их обнаружили не спасатели, а конь по кличке Малыш-Альтеир из Юрвийской школы Верховой езды. Он нашел узкую щель, куда провалились, провалились девочки. Все они оказались непрадимы, где были очень взволнованы, судя по тому, как они рассказывали о призраке встречи в стр... э, районах. Обыскав дыру, спасатели, разумеется, не нашли никаких следов призрака. Та -та -та -та. Меня, меня начинают пугать эти совпадения. Господи, я, я смогу заново прочитать? Нет. Лиза! Ты с Линдой? Тебе нужно вернуться в конюшников как можно быстрее. Случилось нечто ужасное. А фиолетовое небо куда-то пропало. Подожди, только что был рассвет, почему уже ночь? Ничего не понимаю. Анна, Алина, что случилось? Альтер пропала, я не знаю, как это произошло, возможно, мистер Герман знает больше, это очень плохо, Лиза думала, кто-то сюда и выл, кажется, мистер Герман видел, что mm -hmm. случилось. Невероятно, в конюшне мой конюшню ворвались люди в масках, умеют, чудесно, коня прямо у меня из-под носа. Как они забрали его так быстро, в смысле, он же был ранен. В бой схватили меня, остальные увели Альтера, какой ужас, эти люди помогли оставить следы, давайте поищем зацепки в, в конюшне. Ладно, займитесь этим, а я посмотрю снаружи. Странно, коробок спичек с логотипом Дипкора. Смотри, на нем что-то не царапано. Баррикада Тен. Что mm -hmm. это? О, я знаю, что это, это старый заброшенный склад Дипкора. Нужно отправиться туда и посмотреть, нет ли там альпира. Оу. Oh. А это что еще такое? Я там что-то просвечивается. Это вообще как-то странно. А это они, типа, так разговаривают, Думаю, да, что звуки я не знаю, пусть видео будет слышно или нет. Поверить не могу, что она нас заперла. Она слишком много себе позволяет, во что она да, влезла на этот раз. Она совсем рассудок потеряла, разве она не понимает, что здесь происходит? Как же нам выбраться отсюда? Вот, скотина, просто скот, просто скот. Ты, ты, скотина, как же ты меня бесишь. Просто невероятно, какой еще рычаг, что он? Не, что-то заклинило замок, у меня не выйдет. Давай, открой. Сезам, откройся. Мы с Анной наляжем на рычаг. Думаю, мы сможем приоткрыть створ вот так, чтобы ты провезла. Щель, да? Щель. Это щель называется. А куда этот двор тум, -тум. Тум, -тум, тум. Это музыка. Как-то... Нет-нет-нет-нет! Ты, ты быстрее двигайся, потому что сейчас тебя это... Выловят! Дура! Я уж подумала, там за страной не Добавить, а, прожектор А... Прожекторы пропали, а ещё ещё... Команта, О боже! Я поняла, что не туда. Логики нет, но я побежала. Наконец-то мы все это дело отбежали. Ну что, друзья, проверяю свои навыки паркормастера, да? Я пойду здесь. Ну, знаешь, не хочешь общаться, так и скажи. Пойдем здесь. Если бы сейчас была с бандигамом, я бы здесь истрала до наука, потому что нам бы спрыгала с любой фигни. Я не уверена, может быть, в следующей части она запрыгает. Запрыгает от части. Кто с этим свет? Лиза, это очень темное место, Я невероятно осла. Ослаб. Быстрее, угоняем машину и валим. Ах, ты такая, думаешь, такая смелая, да? Невероятно. Невероятно, ты глупая. Получилось, когда это первый раз до больших ворот, да не открывался, ни разу не открылись И еще ворот не открыть. Ты знаешь, как она располагается? Лиза, я чувствую, что ты рядом, я здесь в темноте. Ну, нужно отвлечь этих людей. Бегай. Еще с меня поймает Спасибо хоть на это. Убегай. Убегай! Только не на меня! НЕТ! НЕТ! НЕТ! Да почему? Ч за говно? А... Это разве так должно было быть? Это думал, что будет по-новой! Я, по я думал, они поганули! О, вот так где, Альпир. Так бы мне хотелось видеться с тобой. Дорогая Лиза, кажется, нашла наша нашла. Наша дружба скоро к концу. Не знаю, как мы сможем выбраться отсюда. Не сдавайся, Альтыр, я сделаю все, что смогу, чтобы спустить тебя. У тебя, Дар, не сомневайся, ты смогла пробудить меня тянулась на ты уже подумала вылечить меня и ничего не вышло. Мой отец всегда говорил мне Не сдавайся, я сейчас есть сильнее. Тверь, моя был типа, гораздо сильнее, чем ей темные злые люди. Давай, давай, вс, валим. Получилось, я смогла вылезти тебя, отверстия тя никогда не куда мои силы. Ты славно постаралась лиза ты сняла боль, терзающую мою ногу. Не хочу портить себе настроение. Но мы все еще в клетке. А тот злого человек скоро вернется Думаю, нам, при... нам пригодится одна штука, которая мне дала один. Кажется, с ее помощью я спугла открыть клетку. Смогу, смогла. Давай, погонись. Я так и знала, у девочки есть особый так связанный с белым конем. Почему ты в кадре? Должен был кто-то уйти. Мне нужен бандикам. Можно уехать? Не хочу. Клетка, Теперь нам нужно уходить. Быстрее. А, ты так ее открыла? Я готов. Прыгай мне на спину, и мы поскачем. Беги, беги, девочка. За тобой этим конем пойдет сма. А она летит быстро. Ха-ха-ха. Ой, мне не достать альтернатив для вас слишком быстро. Давай вперед. Вперед. Сбрам звезды. Перепрыгиваем. Слава богу, что это можно было перепрыгнуть. Ай, я не поняла, как вот это. Фу Хорошо, что я в СССО играю. Фу. Сейчас будет дичь. О, слава богу. Да господи, что за хоррор знаете, когда случаются новые другие люди? Игра... Да... Да... Уйди! Уйди! Уйди! От меня! Уйдите! Нет! Все, это конец! Это конец Это было почти... Это было почти... Это было почти какая? Нет. Отстань. Мы его надурили. Мы его надурили. Уходим. Нет. Нет. Мы пропустили звезду. Надеюсь, что... Пофиг на нее. Слава Богу. Слава Богу. Зачем я их вообще собирала и тратила свои нервы? Опять бежать. Как же меня это бесит? Бегать, бегать. А там звезда. Да засрать мне на нее, я уже устала. Бегай, бегай. Еще на а надо не поворотнее выложить. Кошмар начинала. Сейчас поворачивается вообще. Я чуть -чуть не умерла, скуда либо сразу же мне здесь вот собирать. Я с ним ехала, ехала, бесилась, разворачивалась, замедливалась смотрите, я сейчас прохожу с первого раза. Вот после СОН, найти такие задания. М -м -м -м. Сразу бы все игру такие сказали, пока. Зачем? Ну, ну, ну, ну, нафиг. И, знаете, еще бы так же бандикамзе включился СОН и, и и подлетать начал. Господи, сейчас оглохнуть звук, как-то идет потише, а, а типа, здесь а, он меня догонят уже. Где? Он так быстро едет? уже давно погода этой жопе бы. сейчас главное без приколов без приколов без приколов без бабочек в голове нет Что? зачем я это сделала так теперь мы будем а, более внимательными иначе Yeah. хотела просто поставить музыку сюда, но у меня такие чудные, как камни в что звуки неогарственного водопада. О, да, это ангельская музыка. Что это за место? Оно такое странное и старое. этот камень, что это за рисунки на них изображения? Я? Я? Я-Я? Ты немец? Не знаю, Альтер, это выглядит очень странно, похоже на нас, и вместе с ним не очень нужно показать их другим девочкам. Погодите, это типа она вот, а, по этим вот человечкам. Нет, ладно еще лошади, по человечкам. Определила то, что это похоже на неё. Она на полном серьезе, да? Я болею за тебя, Лиза, я слышал, ты тоже занимаешься музыкой. А, вот мой номер. Позвони, когда будешь. Когда будет время. Не поняла. Это что за шип? Но я еще живу. Я еще в живых. Я чуть не убил людей. Привет, Лиза. О, о не сильное поражение. О, привет, Джон! Что ты делаешь? Зачем я нажала опять на левую кнопку выше? Все то же самое, как я делаю случайно в ССО, хотя бы через ролик с квестами. Зачем я это делаю? Посмотрите лучше найти на трибуну Что это такое? Знаете, я типа такая бегу и сразу уже срезы нахожу <смех> Да какие-то нафиг срезы Дибризм какой-то да ну его нафиг! Подождите! Like Ты лучше всех, Альтер, у нас получилось! Мы выиграли! мы хм, сегодня тебе повезло! Но поверь мне, это еще не конец. Между девочкой и необычным конем завязывается крепкая дружба. Вскоре к ним присоединяются и другие девочки. Их дружба будет крепнуть и в будущем подвергнется суровым испытаниям. Злобные темные силы обитают в Йорвике, и время покажет, что лишь дружба может стать единственной защитой против них.